Предприниматели, те, у кого была возможность, до последнего откладывали начало работы с онлайн-кассами. Сейчас, когда до окончания очередного этапа кассовой реформы остается всего месяц, ситуация меняется. И поэтому в компаниях, которые продают онлайн-кассы, начинается ажиотаж. По данным управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, к 1 июля 2018 года 6,5 тысяч новосибирских предпринимателей должны перейти на онлайн-кассы. Если налоговики говорят только о 6% тех, кто уже купил и оформил новую технику, то понятно, откуда ажиотаж. Одна из новосибирских компаний, где продают онлайн-кассы. Руководитель говорит, что большинство предпринимателей, мягко говоря, недовольны тем, что государство заставляет их тратиться. Потому что они рассматривают... Эти затраты на год, потому что в, в этой сумме лежит затраты не только кассового аппарата, но и фискального накопителя, который представляет собой вроде маленькую коробочку, плюс затраты на оператора фискальных данных, и эти затраты и будут ежегодные. То есть все понимают, предприниматели, что через год его ждут те же самые затраты. У Натальи Смирновой три точки по продаже оптики. Говорит, что покупка онлайн-касс для нее – трата действительно ощутимая. Мне нужно три кассы. Получается, каждая, ну, на данный момент, 22 500 рублей. Каждая касса. На встрече новосибирского бизнес-сообщества с представителями контрольно-надзорных органов вопрос онлайн-касс тоже активно обсуждался. Соотношение тех, кто уже выполнил требования, и тех, кто откладывал до последнего, удивило и самих предпринимателей. За месяц до введения онлайн-каз 6% введено, 94% не введено, как бы так цифры сами за себя говорят. То есть, есть ли какое-то стимулирование введения этих онлайн каз Может быть, компенсации предпринимателям, может, просто люди не в состоянии 30 тысяч сразу выложить. Налоговые инспекторы поясняют, что как таковых компенсаций не предусмотрено, но меры поддержки называют право на налоговый вычет. И вот эти вот предприниматели, кто 1 июля, 2018, до 1 июля 2018 года перейдут а, на новый порядок, они имеют право воспользоваться вычетом а, на сумму 18 тысяч рублей за каждую единицу контрольно-кассовой техники. То есть те, кто перейдут после 1 июля, такое право теряют. Кассовая реформа, как утверждают ее инициаторы, проводится в интересах потребителей. Скептики видят безусловную выгоду фискальных органов. Все прозрачно, данные о каждой покупке фиксируются, но насчет потребителей готовы поспорить. Предприниматели на вопрос, поднимете ли вы цены на свою продукцию, чтобы компенсировать расходы на онлайн-кассы, отвечают скорее да, чем нет.